Представляю вам типично американскую выпечку, расскажу, как приготовить донатсы с начинкой, это будут дрожжевые пышные пончики с начинкой из черничного джема, пальчики оближешь, попробуйте. Если у вас нет кулинарного шприца, то в пончиках можно сделать аккуратное отверстие и заложить внутрь джем при помощи чайной ложки, джем, конечно же, можно использовать любой Например, очень вкусные пончики с клубничным. Когда пончики немного остынут, присыпьте их сахарной пудрой. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. В миске соедините мягкое масло, молоко, сахар, яйца, ваниль, соль. Хорошо перемешайте, добавьте дрожжи, добавляйте понемногу муку и вымешивайте тесто. Когда тесто стало эластичным, Накройте его и оставьте на пару часов, чтобы оно удвоилось в объеме. Раскатайте тесто на присыпанной мюка и поверхности в пласт около сантиметра толщиной. Вырежьте стаканом круглые заготовки. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. В сковороде раскалите масло и обжарьте в нем пончики до золотистости. Затем при помощи кондитерского шприца начините их джеймом. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. А теперь ингредиенты: яйца, 2 штуки, масло сливочное, 2 столовые ложки, сахар, 2 столовые ложки, молоко, 120 миллилитров, мл, ванилин, по вкусу. Соль 1 щепотка. Дрожжи сухие, 1 чайная ложка. мука пшеничная, 250 грамм. джим черничный, по вкусу. Сахарная пудра, по вкусу. Масло растительное, по вкусу, для жарки. Количество порций 10. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До свидания, друзья.